Итак, задание цен вручную. Уходим в раздел «Маркетинг», «Документ цены номенклатуры», «Создать». И вот, обратите внимание, у нас система задает вопрос, а вообще с какими ценами мы сейчас хотим работать. Мы с вами договорились, что мы работаем с розничными. Ставим флажок, нажимаем на кнопку «Перейти к установке цен». И вот, собственно, самая важная часть. По логике вещей понятно, что мы с вами здесь как-то должны установить розничные цены. Давайте посмотрим как. Итак, для начала нужно определиться, по какой номенклатуре мы хотим менять цены. Можно, конечно, просто взять, добавить номенклатуру из справочника... Наверное, это не очень удобно. Наверное, это удобно, когда мы хотим изменить цены точечно. Есть средства подбора товаров. Можно открыть классическую форму подбора. И здесь, подобно тому, как мы с вами в случае поступления товаров наполняли документ, мы также наполняем документ и установка розничных цен удобней но есть еще интересный технический прием добавить товары по отбору вот обратите внимание мы здесь можем устанавливать некий отбор на всем многообразие справочника номенклатуры и потом нажимая на кнопку заполнить у нас система согласно этому отбору заполняет таблицу подобранных товаров ну давайте я ничего тут не буду ничем не буду отбор ограничивать просто нажму на заполнить прекрасно наверное то что нам нужно потому что мы собрались устанавливать цены на весь ассортимент Итак, перенести в документ нажимаю что у меня есть здесь, какие технические возможности ну здесь я как мы и договаривались Вручную могу поменять цены Ничего тут нету такого Никакого подводного камня нет Давайте мы с вами Еще нажмем одну кнопочку Добавить товары по отбору С отклонением наценки Интересно, что нам система ответит На эту попытку Ну да, вполне все ожидаемо наценки от какого другого вида цен мы ничего не указали ну что же здесь я бы хотел остановиться в процессе ручного указания цен и немножечко изменить первоначальный сценарий очевидно, что неудобно вручную указывать цены понятно, что в каких-то случаях этот вариант подходит для кого-то это единственно приемлемый вариант по каким-нибудь там объективным причинам но мы с вами будем цену указывать не вручную. Как мы это будем делать, посмотрим дальше.